Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться интересной новостью. Мне тут сообщили знакомые о том, что у нас в Нижнем Новгороде, оказывается, растет черный орех. Я даже об этом не знал, но как только узнал, всего на следующий день вот я приехал посмотреть, так ли это на самом деле. Это действительно так. Я увижу. просто я пока еще не заходил за полисадник. По предварительной информации... Прошлые хозяева, которые здесь жили, они его посадили. Сколько лет это было назад, неизвестно. Известно только то, что, да, действительно, это черный орех. И нового хозяева, они как бы, ну, с ним пока еще не разговаривал. Если получится, то переговоря. А сейчас я вам хочу показать, как это дерево выглядит. Растет оно возле дома двухэтажного, живого, такие старые постройки. Что, давайте сейчас посмотрим. Садик, я пока не заходил. И вот это дерево впереди, оно растет, я подниму вот наверх. Ну и там видно вдалеке, видны орешки, растут. Дерево достаточно высокое, уже, наверное, около ну, 7 или 8, лишь 9 метров, наверное. Большое дерево. Вот оно, да? И там вот видны, видны орехи еще. Как я понимаю, они пока еще не созрели. В стадии созревания находится. Ну, вот он орех, вот он растет и достаточно большое крупное дерево растет при этом. Судя по его размеру, он достаточно давно здесь растет. Ну по предварительной информации, как сказали те, кто здесь живет, заплодотворился на первый блок плодоносящий это первый урожай с этого дерева. Хоть я не могу сказать, что сомневаюсь, что такое дерево не подносило, но все может быть. Понятно, так. Дерево конечно уже помученное Видимо топором здесь даже что-то поджигали поджигали. Здесь вот какая-то штука прикручена Но при этом еще пока живет Ну вот, мы плавно переместились ко мне на кухню. Я вам хочу показать, вот я на земле нашел. Сейчас я немножко поближе камеру включу. В итоге я встретился с, с хозяевами уже нынешними данного участка, при, возле дома, на котором растет этот орех. Мы с ним поговорили, пообщались, и я выяснил, что ореху примерно мы так определили. Это около... Девяти лет этому дереву. И якобы они утверждают, что действительно это первый год, девятый год по отношению этого ореха. Ну, возможно, вполне возможно. И в итоге на дерево я уж не стал лазить и трясти его, дождемся, пока они сами попадут. Но на земле я нашел вот четыре таких ореха, вот они уже околоплодники, потемнели, почернели. Один из них вот такой вот, полуоткрытый. Сейчас поближе немножечко покажу. Вот. В итоге, сейчас я попробую их, надея на перчатки, попробую их отмыть, почистить. И мы посмотрим, как он выглядит без околоплодника. Ну что ж, давайте попробуем почистить. Я отмыл орехи. Оказалось, 4, которые черные. То я сейчас его покажу вот эти вот. Я посмотрел, это орехи однозначно прошлого года, потому что они выкопали вот около плотники, видимо не созрели, так они и сгнили, потому что вот он легко очень разрезался мне ножом, и внутренности все гнилое вот он, вот у него. А вот этот, который был зелененькая кожурой вот он, это орех этого года, вот он такой чистенький. Я его вот, одну, но ну, частично, конечно, пошел пятнами уже, потому что валялся на полу открытый. Вот. Поэтому из этого я могу сделать однозначно вывод, что, видимо, просто э, хозяева, которых этот участок, они просто не видели в прошлом году этих орехов или просто не обращали внимания на то, что у них там что-то что растет. Но сам факт, что это орехи прошлого года, они просто измели, а это вот этого года, вот он орешек такой. Это черный орех, очень полезный. У него свойства обладает. В принципе, можете в интернете про него э, почитать. И, и, и можно даже на YouTube есть видео посмотреть. Вот, вот такие чудеса у нас бывают, встречаются. Э, даже в Нижнем Новгороде. В принципе, растут черные орехи. Я посмотрел на листья. Они действительно приспособлены для вот, более холодного климата. Они такие узенькие. Ну, может быть особенность черного ореха. Не знаю, глубоко эту тему не изучал, но. Сам факт, вот этот орешка, я попробую взять еще, еще тех орешков, которые этого года зреют, попросить, чтобы мне их собрали, и попробовать на будущий год вот -вот вырастить уже климатизированную для нашего региона из орешка, а Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на канале будет очень много интересных видео выходить в ближайшее время. А также, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, либо если вы знаете еще места в Нижнем Новгороде или в области, где растут орехи, или растут какие-то экзотические растения, напишите об этом в комментариях. Буду... Будет очень интересно посмотреть, пообщаться с человеком, который это высадил. Возможно, мы снимем какой-то репортаж на эту тему и расскажем об этом людям. Ну и на этом все. Пока!